В минувшую среду 7 июля в Даугапилском Олимпийском центре прошли последние для нашего города игры чемпионата мира по баскетболу в группе У-19. Остальные финальные матчи состоятся в Риге. Последним матчем в ДОЦ с участием нашей сборной стала игра против сборной Сенегала, в которой латвицы все же уступили. Несмотря на результаты встреч, для Даугапулса эти престижные соревнования стали уникальным опытом в плане организации и сотрудничества с Федерацией мирового уровня. По завершению групповой фазы чемпионата руководство ДОЦ отметило, что столь серьезного спортивного мероприятия в нашем городе не проходило уже. На протяжении нескольких лет, и хотелось бы иметь такой опыт как можно чаще. Подготовка к чемпионату прошла успешно, отделок а с ФИБА был ясным и открытым. Хотя присутствие зрителей на трибунах было разрешено буквально за пару дней до начала игр, позже число болельщиков заметно прибавилось. На матче в ДОС также приехало немало спортивных скаутов, ищущих молодые таланты. После чемпионата У-19 в Даугапилском олимпийском центре останется и новое качественное покрытие, улучшенная система игрового табло и баскетбольные щиты с 24-секундным таймером. Кроме того, были отремонтированы раздевалки. Чемпионат мира по баскетболу показал, что Даугупил сможет и готов принимать соревнования высшего уровня, в том числе в условиях пандемии COVID-19, заметно усложнившей эту задачу. С полной сеткой соревнований и расписанием предстоящих игр чемпионата в Риге можно знакомиться на официальном сайте ФИБА. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.